Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном, и мы продолжаем. Ну, теперь не прохождение, а вообще игру Wings of Liberty. У нас здесь есть вкладка «Испытания». Давайте посмотрим, что у нас есть в этом, в этой вкладке. У нас есть испытания разные, что проверить и отточить свои навыки в игре StarCraft 2. Тактика и стратегия, путь к совершенству, славу роя, секретная операция, псионная атака, заражение, весники и смерти, первый ход, ранняя оборона. Эти все испытания распределены на разные этапы, так сказать, простые, сложные и экстремальные. Однако не означает, что вот какой-то этап он сложнее или там проще. Это только, я так понял, зависит от того, насколько они длинные. Например, <coughs> тактика и стратегия довольно-таки короткая. А вот Вестники Смерти, по-моему, гораздо больше по времени. Вот, кстати, у других компаний есть интересные испытания. Нет, испытания только чисто были именно в Wings of Liberty, похоже, потом разработчики отказались от этого. По-видимому, можно предположить, что это просто оказалось не очень эффективно и не очень интересно для игроков, так что они перестали разрабатывать подобные вещи. Ну что ж, я в первый раз буду играть, давайте сыграем испытания, тактика и стратегия, посмотрим, что это такое. Мне довольно интересно посмотреть вообще, как его пройти и что там есть потому что, как мы видим, сложностей никаких нету. Приветствую, командир. В этом испытании вашей задачей будет защитить три хранилища, используя свои ограниченные резервы. Хранилища расположены далеко друг от друга, поэтому для того, чтобы защитить каждый из них, вам потребуется разбить свой отряд на группы. Подберите наиболее эффективных бойцов против каждого рода вражеских войск. Завершив расстановку войск, Нажмите кнопку Start, чтобы начать бой. Так, интересно. То есть нам нужно расставить наши войска так, чтобы они хорошо оборонялись. Причем здесь даже у нас есть медиваки. Но я думаю, что тут где-то что-то нужно... Э, прям подгадать, так сказать, эти юниты. Ну что ж, проверим мои возможности, мои способности... Так, ну как понятно из того, что я вижу, тут у нас есть муталиски, значит их по-любому могут атаковать только либо марики, либо призрак. А, призрак может уйти в невидимость, но правда да, при этом не забываем, что главная задача сохранить хранилище, потому что как я смотрю, здесь нужно еще и при этом потерять а, единиц, ну не потерять единиц, столько вот сколько а, я вижу. Потери за первый раунд, ну видимо раунды это значит тут вот первая, там вторая, третья волна. Я так понял. Не молчи. А, ну что ж, давайте посмотрим. Я уже заждался. Хм. Вот против муталисков интересно как бы сыграть, потому что там, конечно, марики будут умирать очень прям больно. Выкладывай. Также у нас тут есть еще гиблинги. Вот против гиблингов я уже точно практически Если предполагаю, громче, что здесь нужны... Что здесь нужны гиллионы. Плюс, я думаю, сюда неплохо было бы включить Больше. танк, хотя... Хотя, ну, хотя, да, наверное, танк сюда будет включить очень даже правильно. Так что давайте-ка мы установим танчик вот здесь. Раскладываем его и включим еще гелионов, чтобы они гоняли этих гиблингов, и чтобы они могли их рассеять немножко. Так, вот здесь, в этой волне, вот, гелионы, наверное, подойдут и как нельзя кстати, Потому что я смотрю, здесь у нас э, зерги... Зерлинги без каких-либо улучшений То есть, если вы не знаете, есть улучшения Конечно. Крылышки им даются, которые увеличат И скорость даже не на слизи а, Поэтому скорость, скорее всего, их будет гораздо это меньше Чем у гелионов моих Так, ну а что касаемо последней волны Это вот этих муталисков Я думаю, тут, наверное, стоит включить Именно только мариков При этом мидиваки тоже Скорее всего, мы сделаем так, что медиваки будут погружать внутрь себя, соответственно, мориков, которые будут уже потрепаны очень сильно. А призрак он у нас включит свои UMP, ну то есть снайперские выстрелы, UMPшки шки и убьет парочку муталисков заранее до Проще, того, как они успеют напасть на нас. Давай. Надеюсь, сработает, потому что все-таки марики очень такие тонкотелые, их могут очень быстро расстрелять, эти муталисты, правда, при этом, Но ну, видим, что у морпехов довольно много здоровья, поэтому они должны, по идее, выживать. Так, ну что ж, посмотрим, что у нас из этого получится. Я думаю, что мы по-любому, конечно, выиграем. Так, идет в атаку противник. Отъезжаем, стреляем, отъезжаем, стреляем. Ну да, даже на самом деле я, наверное, гелионов слишком много сюда включил. Их оказалось Допыказа. даже чересчур много для этого. О, да. Так, ну что тут у нас? Гиблинги. Запах Поехали. Поехали. А, да. Я немножко тупанул, я выделил танки вместе, а это не стоило делать. Так, ну что, бери-ка, уходи-ка в невидимость и начинай вести Можно огонь. Я замешкался через чуры, поэтому потерял несколько мариков. Четыре потери у нас. А, подождите-ка, это еще только первый раунд был? Так, окей. Я думал, это будет изи, а оказывается нифига не изи. У нас еще второй раунд, и потом третий раунд, и получается 9 волн. Ну, вот Ой, это обман хороший. Ребята, меня обманули. Блин, я поэтому микроконтроль фиговый делал. Что думал, что, типа, там волн все равно всего лишь 3, а тут, оказывается, 9 волн. Так, окей, у нас еще теперь есть состав войск какой-то и опять состав противников. Опа, тут ультралиск у нас есть. Ну, конечно, на ультралиска по-любому, наверное, призрака надо погнать, да? Или нет? Вот мне интересно, мародер, это у нас с замедлением, со своими вот этими э, снарядами или нет? По идее... Нет, нет, надо разработать фугасные гранаты что сначала, еще? так что они, бои, по идее, не будут замедлять никого. Чем так, ну танки, конечно, надо по-любому, наверное, на гидру Точно? послать. Хотя бы два танка. Даже может быть больше, хотя не знаю. А. Потому что гидры слишком много. Да, два танка Выкладывай. здесь будет недостаточно явно. -то Если такое? только с каким-то другим составом войск еще вместе с этим. Вот тут у нас есть вон еще какая фигня, да, на севере. Роучи. Так, ну здесь у нас по-любому снайпер с UMP. И я думаю, что Марики, да, Марики, наверное, смогут побегать от них, помансить. А вот от этих тварей помансить будет тяжеловато. Положись Плюс от ультралисков тоже помансить будет Только тяжеловато. Можно Гидру можно, в принципе, попробовать Я развести и танки тем временем воспользоваться. Три танка Что туда, такое? три танка сюда, например, да, можно сделать. Хотя нет, Я здесь не два танка будет достаточно. Мне. А вот тут можно аж четыре поставить. Будем. Так, ну правда остается другой вопрос. У меня еще очень много э, мародеров, которые против брони великолепны и при этом они смогут все равно бегать от э, муталиска. Вокруг него и прямо его расстреливать Куда летим? Так что, наверное, какую-то часть войска сюда посылаю а Какую-то часть войск сюда Но, правда, тут же проблема есть то, что, если не ошибаюсь Роучи, они расстреливают Если не ошибаюсь, с одного даже выстрел смогут убить Марика Так что там будет очень тяжеловато Мариком отыграть Так, ну а здесь у меня танков целой куча будет Так, ну давайте попробуем, наверное. Два что танка и вешать? небольшая Не кучка молчи. мариков. Давайте попробуем отыграть от этого. Ну если что, я, наверное, потом, конечно, переиграю. Будут? Все так, что там, ребята, давайте-ка идите к нам. Давно. Так, я немного затупил, но мне повезло то, что танки отстреливались. Я, в общем-то, я выиграл. Что, что? Так, ЮМП-шки давай-ка свои активируй. Отвержают. Ну окей, это было довольно легко. Ой, последняя волна. Целая куча гидрин, но по идее они должны разбиться об огромное количество моих танков. А, 4 штуки аж. Сейчас посмотрим, что получится у нас с этого. Да. Не рассчитал, похоже, я. Аж три потери. В общем-то, 7 потерь. Что дальше у нас? Какая будет еще волна? Йо, перный театр, сколько много юнитов. Оу, видимо, нет. Не получится мне выиграть а, ты выиграть, ты? так сказать, золотую медаль. Придется задовольствоваться только серебряной, но потом я переиграю, наверное, тогда. Хм. Изнываю от скуки. Изнываешь от скуки, но сейчас скука у тебя уже исчезнет. Так, ну что тут у нас? Огромное количество, количество муталей. Ну, на муталей, понятное дело, ни мародеров, ни гелиона, ни медиваки нет смысла отправлять. И не танки, поэтому остается только у нас викинги, либо торы. При этом у нас здесь еще воздушные войска есть. Поэтому надо будет торов и сюда отправить, какое-то количество, либо викингов. Ну, скорее всего, там викинги, конечно же, да. Тут, скорее всего, викинги, потому что, соответственно... Ну, в общем-то, если говорить прямо, то эти стражи стая, они прям хорошо сражаются против земли, но против воздуха у них нет никакой мощи. Плюс тут еще при этом зерлинги, которые тоже против земли ничего, не... Ой, то есть против воздуха ничего не смогут сделать. Это так что я сюда отправляю, наверное, 6 викингов. По мне. А вот здесь у нас, скорее всего, будет, значит, такая совмещенная армия сражаться. Или, или знаете бой. что? Мне кажется, что вот, вот предыдущие... Соответственно, стадия. Тут надо было, наверное, танков поставить H6. Так как, ну, вот реально, если бы там какой-то у меня был бы либо мародер, либо кто-то еще, они бы тут погибли, если бы я не контролил. Хотя в то же время можно было бы законтролить мародерами. Их бы лечил бы здесь, например, медивак. Потом медивак бы посадил бы и отлетел бы, и тут постреляли бы уже танки, они достаточно много урона бы нанесли. Так, ну давайте попробуем только викингов здесь всех отправить. И, например, ну да, конечно же, Гелионы. Гелионы. так -с. Тут можно отправить аж 5. Ой, даже не 5, давай, а у меня давай. тут 6 танков. Потому что тут один только сухопутный состав. При свете проклятого дня. Так. А вот снайпер я думаю, даже сюда отправить. Мне не нужны напарники. Так, отлично. И, например, а вот давайте-ка здесь давайте у нас все мародеры будут. Они как раз таки будут мансить у меня. Куда так, лезь? можно, знаете, что одного медивака оставить вот по этой линии, где у меня будут стоять Торы. Я, тут, а <кхех> Я думаю, что можно будет просто Про выжарщи, чемоданчик садить, но вот жаль, что нету а, скорости, ускорения у медивака. Если была бы ускорение, было бы ускорение Кто у медивака, твой? то тут все Я было бы чики-брики. Но нет ускорения, Кто так что смеет, есть небольшая проблема. Давайте-ка танки распределим вот по этой линии. Что еще? Так, и тут у нас будут мародеры. Да так, тут у нас гелионы, плюс, соответственно, викинги. Ну вот викинги и будут сюда подлетать в самом начале игры. В самом начале, точнее, этой битвы. И будут уничтожать стражи стаи, так сказать. А потом, когда уже подойдут, соответственно, зерлинги, мы их расстреляем с помощью гелионов. Тут у нас, в принципе, тактика такая же, как в предыдущей волне. Расстреливают у нас танки. Мародеры будут в этот раз отвлекать внимание у них, потому что все равно хилка есть. А вот в этой волне у меня надежда вся на торов. Вот я очень боюсь, что Торы на самом деле не выдержат. Все же, как-никак, целая куча муталии, даже ЮМП-шки, я думаю, не дадут такого суперэффекта. Что мы сможем якобы прямо их всех убить. Так, ну ладно, давайте-ка начнем. Я, кстати, сохраниться могу. <laughs> Есть сохранение. Если что, переиграю этот момент, эту волну. Давайте посмотрим. По идее, все должно быть великолепно, я так предполагаю. Так, ну эта волна вообще должна быть без потерь. Давайте-ка, Атакуйте. Отлично, да, эта волна прям как по маслу прошла у меня. Следующая волна. Ну тут сейчас довольно-таки опасно. Приступим с удовольствием. Так, у меня осталась всего одна потеря, возможная. А. Проще Давай, Отлично. Да, золотая медаль, ребята. Я выиграл. но yeah. Это было на самом деле не сложно Вот если бы я еще не тупил бы в предыдущих волнах да, Тут потери могли бы гораздо меньше быть Но это не самое главное Самое главное, что я получил золотую медаль И поэтому я выиграл это испытание Ну что ж, я думаю на этом закончим видео Конечно оно довольно короткое получилось Но для меня это интересный опыт Так как я вот ни разу не играл в эти испытания Интересно было их испытать, испытания, испытать Испытать эти задания, да, их так не назовем. Так что надеюсь вас увидите в следующих испытаниях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. С вами был Веном, всем пока, удачи.